Здравствуйте друзья, с вами Михаил Прошурин и сегодня я хочу поговорить о Windows 10. У меня установлен Windows 10 и однажды после перезагрузки у меня произошло такое чудо. У меня перестали открываться фотографии. Сейчас я вам покажу наглядно, как это произошло у меня. Нажимаем на папочку с фотографиями. Я вконтакте хотел загрузить фотографии и нажал на папочку с фотографиями. И вот что у меня произошло. У меня выскочили вот такие значки. Я не знал, что с этим делать. Перечитал в интернете очень много информации. Убил где-то часа три. И, наконец-то, нашел один сайт, где человек объяснил популярно, что надо было делать. Многие писали там, что надо установить какое-то приложение, что Windows 10 это говно. Извиняюсь за мой русский. Но в результате, Прочитав на сайте информацию, которую мне рассказал автор сайта, я в два клика сделал, чтобы у меня появились фотографии. Итак, я показываю, что здесь нужно сделать. Вот здесь у нас есть такая кнопочка «Вид». Мы нажимаем на нее, и у нас открывается вот такое окошечко. И здесь у нас написано «Огромные значки», «Крупные значки». Обычные значки. Мы можем выбрать из трех вариантов. Нажимаем на крупные значки и у нас все появляется. Видите, все появилось. Теперь даже я могу закрыть вкладочку эту. Вот закрыл. И снова заходим в фотографии и они у меня появляются. Если же вы нажмете опять на вид и сделаете таблицы, то у вас будут вот такие таблицы фотографии уже открываться не будут если мое видео помогло кому-то я буду очень рад такая вот ситуация может случиться после перезагрузки windows если у вас выйдет вот такая таблица не пугайтесь зайдите в вид и нажмите крупные или обычные значки кому как удобно а на этом у меня все до свидания с вами был михаил прошурин ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на канал будет еще много интересных видео. До свидания.